Компания ProfiPrint приветствует вас. Сегодня мы рассмотрим принтер Sato CJ408TT. Первый шаг это заправка красящей ленты. Протяните красящую ленту и аккуратно закрепите на пустой бобине. Лента заправлена. Шаг 2. Заправка этикеток. Обратите внимание, этикетки заправляются под датчик. Убедитесь, что этикетки заправлены правильно. Принтер готов к работе. Сегодня мы рассмотрим подключение принтера по интерфейсу RS-232. Так как на заводских настройках по дефолту установлен первичным интерфейс USB, нужно нехитрыми манипуляциями переключить с USB на RS-232 для того, чтобы компьютер смог увидеть интерфейс. Для этого нам нужно будет зажать кнопку Fit и нажать кнопку Power. Отпускаем кнопку Power, продолжаем держать кнопку FitAlign. Ждем три звуковых сигнала BIP и мигающий зеленый сигнал. После этого нажимаем кнопку FitAlign до тех пор, пока мы не увидим зеленый мигающий индикатор. Видим зеленый мигающий индикатор и с нажатием кнопкой Fit подтверждаем наш выбор. После этого выключаем наш принтер, зажимаем кнопку Fit Align, включаем принтер, отпускаем кнопку Power и отпускаем кнопку Fit Align. После этого нажимаем опять кнопку Fit Line для того, чтобы увидеть наш тест. Тест нужен для того, чтобы убедиться, что Select Interface, первичный, выбран RS-232. Далее подключаем наш кабель RS-232. Переходим к установке драйвера Windows. Заходим в мой компьютер. Заходим в корень нашего диска с драйверами и софтом. Ищем папочку drivers и видим архив si-signit, нижнее подчеркивание, INH. Разархивируем его, в нашем случае мы разархируем на рабочий стол. Видим появивши, появившуюся папку si-enh, заходим в нее два раза на print install. Далее, здесь выбираем наш принтер cg 408 Далее, добавляем новый порт. SATO порт, монитор на порт LPT, LAN или COM. Далее. Здесь мы ставим галочку на COM принтер порт и задаем имя порта. В нашем случае это PROFIPRINT, нижнее подчеркивание CRU. Подтверждаем. Все настройки по дефолту. Bits per second убеждаемся, что 19200. И проходим два небольших тест коннекшена. Это Detection. И тест Connection. Оба теста прошли удачно. Окей. ОК. Далее. Завершить. Установка драйвера завершена. Переходим в принты и факсы. Видим наш установленный драйвер. Заходим в свойства. А, порты. Смотрим. Наш порт создан. Заходим в общий и кидаем пробную печать. Через несколько секунд. Принтер напечатает пробную страницу. Давайте я продемонстрирую вам, как работает принтер. Заходим в лейбл Free, предварительно установив этот софт с нашего диска. У меня уже готовый образец с точными размерами нашей заправленной этикетки. Я выбрал 10 этикеток и кидаю на печать. Для того, чтобы вернуть заводские настройки, проводим опять несложные манипуляции. Зажимаем кнопку Power и Fit Line, Ждем три звуковых сигнала. Мы услышали три звуковых сигнала и у нас мерцает зеленый индикатор. После этого мы Fit начинаем искать нашу нужную индикацию. А одновременно мерцающие зеленый и красный. Это и есть Default Sittings. Подтверждаем кнопкой Fit Line примерно 3 секунды. И выключаем наш принтер. Давайте распечатаем тестовую страницу, для того, чтобы убедиться, что Select Interfaces выбран Auto. Для этого зажимаем Fit Line и кнопку Power. Ждем опять звукового сигнала и видим мерцающий зеленый индикатор. Далее мы нажимаем кнопку Fit Line и ждем наш тест. Как видим, Select Interfaces у нас выбран Auto, а это означает, что наши настройки сброшены на заводские. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на нашу группу, будет больше новостей, больше роликов, больше видеоинструкций.